И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs. Это уже что будет, какая серия? Я уже не знаю, честно говоря. Пятнадцатая, что ли? Пятнадцатый эпизод Sleeping Dogs, короче. БВТ, Хавок, Gmw. О, Хавок, кстати, это компания, которая занималась Saints Row последней. Saints Row Get Out of Hell. Продолжим игру. Ахам, Используйте правый шифт, чтобы толкать свачных противника на различные предметы и наносить им повреждения. Так. Так, табуляция, так, клуб, бам-бам, расплата тут. Сюда можно на расплату пойти. Сюда вернить не -вест -вест -вест -вест. Здесь полицейские задания. Мы, пожалуй, покажем с вами дело совсем главы, направлены на недостроенный участок дороги. Ладно, ну, в общем-то, вот сюда вот с вами пойдем, потому что, ну, как бы, я тоже не очень, как бы, хочу сидеть тут спокойно. Ой, извиняюсь, девушка, извиняюсь, де женщина. Вот я найду сделать Блин, где вы контрол? Так. Блин, на какую кнопку оружия сменить? Спрятать, точнее. На плюс и минус я колечко среднюю. колечко мыши кручу. Так. У нас. Играю управление, раскладка управления. Так. Управление пешком, так, чтобы он прицел, левый Shift, R, так, R. R, что ли, R. Я не могу взять оружие. Вы бы спросили еще, почему я его не могу вз... снять. Это лично подсесть. то есть или клавиш включился нет enter вы арестованы и вас с полицейского участка и минус 25 косарей и так и тут начинаем от задания пожалуй вот это вот потому что у нас у вас Я полицейским, короче, помогаю, покатаюсь вниз по городу и расследуйте преступление, чтобы перестать выполнять полицейские задания бросить свою машину где-нибудь. Короче, я уже катался по этому заданию, я знаю, как это... как это делать. Стоять патрульным под обстрелом. Патрульным под обстрелом, так. Мы уже едем. Я еду уже. Я уже в пути. Ни в кого даже не врезался, хотя нет, стоп. все же врезался в кого-то одного. На ПТМ, на п. Ну нафига это было? Такой прикольный. Бежит милицейский с кошельком, смотрите, ребят. Бежит полицейский с кошельком. Не, я на низ не буду жать. Бежит полицейский с кошельком, а? Мы далеко от подозреваем, вот так, вниз, то далеко. Корейская полиция вообще ничего не умеет, они медленно бегают. Далековато я от подозреваемого, но.. Обогнал я подозреваем. Догнал, догнал, догнал! Вы не смеете мне говоришь, я бы не догнал! Так как я его догнал, блин. Somebody, как я реально его догнал, вот. <плодисмент> Теперь в другую сторону побежал. Спасибо. Вэй. Отойди ко мне, легавый! Да, блин, да я ему в ногу стрелял, блин. Вы убили всех подозреваемых, ха-ха. Я ему в ногу стрелял, ребят, вообще -то. Преступление, что перестает по Нет, я выйду, пожалуй. А, не, она... Подумал, что это не моё задание просто, и всё. И ушёл, спасибо. Стоп. Парень. Я подумал, ну, просто подумал, ну, это не моё, ребята. У тебя и вышей? Выполняющие задание всех триада там хоть будто хоть будто хоть будто хоть будь то, хоть задание полицейских задание полицейский патруль полицейский так это караоке тут сюда. о вот не вернить непредвсюду эту еще Сюда, до расплаты, да идем, да летим, буквально. У <связывая> них <Но> там <связывая> что красные и тоже, что ли, разные? Или это я не посмотрел, какой цвет для машин горит? Нет, скорее всего, реально, я не посмотрел, какой цвет для машин горит. Эй, столяр. Серлить. Как я могу вам помочь? Куплено, куплено, куплено, куплено, куплено. Это моя работа и дол долгая история вообще. Ну, вот я тут. Короче говоря, я тут. А, не, он же сказал Long Story. Короче говоря, Long Story Short. Я тут. Короче говоря... Тут за любое действие тебе нацелять очки. Это не Saints Row, где там очки надо было копить, собирать и... Капливать. это слипин до вот все выходим из машины Я прямо сейчас и всех остальных только на радио сради они что происходит? Сын сегодня ночью был расстроен матерью ясно да где всех Винсна, я все слышал. Что с своей матерью? Все, все нормально, но, но двое наших убитых. И еще не спасти для ранних. Сейчас там полиция. Стоп, стоп, они пришли с твоей семьей. Дай лоб, всем выйти. Мы готовы? Слушайте внимательно, идем в пятку, конку, в порту, через нее идет вся наркота. Вот как он забыл, я хочу, чтобы все шли до основания, командует там Сюва, закопайте этого ублюдка. из чего вы ждете, мать ваша, убирайтесь отсюда мне. Винсен, ты в этом уверен? Конечно, нахер уверен. А что скажет председатель, когда он узнает, что стаду его конец? Ему это не понравится. Ну, но, но, но спустите псину глаз с рук нельзя. Тогда отожди, сожди склад, но оставь сюда И дай представить долю больше, чем он получал от глаза. Хорошо, ладно, хорошо. сделаем так. Доставь его живым. Хорошо, босс. Хай, босс. А мы знаем с вами, ребят, что у меня не особо как получается доставлять их живыми Людей всех. Спасибо. Здесь за банды в водной улице. <реклама> Синглаз должен понять, что за он будет глупицу. Ты кроме шуток. <реклама> У нас мало пул, шайн, хорошо <реклама> делать, посмотрим, что сможет сделать без железа. Нет, <реклама> Там будто рабочий, и чуван <реклама> нужен живым. Он стоит целое состояние. Я и Я очень рекомендую записать тебе на свой счет пару шморков до утра. Я хочу доказать того, что не коп. Насколько мне известно, может проверить только одним способом. Копов расстрелять. То есть ты хочешь, чтобы я доказал, что тебе пристрелив одного из барыксиного глаза. Да, сюда 8. Тут левостороннее движение. Я не разбираюсь, честно говоря. У нас в городе, да вообще во всем мире, во всей стране, в РФ, да и, наверное, даже в Америке, все в основном, ну, не, не все, ну ладно, многие ездят по правой стороне. А тут по левой стегаль надо разучиваться ездить по правой и ездить по левой. Так, мы ну, проследили дальше что? Обследовать завод. Обследуйте завод. Такой только по-моему сигналу, хорошо. А, а, а. О, да прям как в мафии второй. Я же нажимал на правую кнопку мыши, а? Противник нейтрализован. Противник нейтрализован. Я сказал... Ай! Ай -ай -ай. Начать с контроля, то есть на Enter. Ну... Потому что мы не проходим... Ну... А ведь эти задания, как... с задней дверью. А э, это, смотрите, атаковать только по моему сигналу. Так, их там... Один... Один, два. Три, четыре, ну ладно, два, два, три, четыре. На же зажмите. Сейчас тебе сюда вот. Вот давай, труда. тебя, друган, Сюда, пожалуй. Мы отправим, определим сюда. А про тебя, я думаю, забыл? А про тебя? Ни про кого я тут не забываю. вы ни про кого не забывает. Обстречи завод, противники обезврежены. Помогай нам. Парцы, избегайте. Это кто еще такой? Да блин, да я же сжал на правую кнопку мыши. На правую кнопку мыши жал На ПКМ. Да ну, блин, да я на ПКМ жалко. Ага. Фух. Прикиньте, если контрольная точка будет сам в начале этой миссии. Да. Вы за в А я остановлюсь, атаковать 10. только по моему сигналу. Ладно, короче, атакуем... Противник нейтрализован. Два. Два Д. Три Д. Противник нейтрализован. Не, не два. Два противник нейтрализован. А сейчас будет еще один нейтрализован. Ну Ней. еще третий и пятый человек нейтрализован. Это точно еще такой? Ага, давайте сюда, ребят. Убегаем. А что с нашими ребятами там случилось-то, а? лучше пухлячка первым делом вырубить, потому что ну он потом доставит мне лучше пухлячка пока что, бить, потому что ну вот все Да блин, да, он ударил просто, что, ногой, что ли мне? Самое сложное задание пошло в Докс, и все. Это реально похоже на склад Аль который из мафии второй. Не, ну, а ведь это реально похож склад на склад из мафии. Второй. Это рейдж, и это рейдж, адреналин, так называемый, обследите завод дальше, на правую кнопку, на, надо нажать на правую, нажимать, нажать, борцы, избегайте, это кто еще такой? И все, последний удар нанесли. Ух, это было реально жесткий бу. Ну не босс, ну мини-босс. Обследти а склад у нас наркота что ли? Победить конкурентов. Эй, тут так сколько? Ну давай еще раз, брат. Ай, блин, дай ешь, курс. Ешь, паралла. Да, блин. Не, не успел я повернуться. Ну, реально, ребят, не успел. Короче, ребят, в следующий эпизод. Продолжим эту миссию, пожалуй, в следующем эпизоде Sleeping Dog. Пока-пока.